Как больно, милая, как странно Сродня земли, сплетя с ветвями Как больно, милая, как странно Раздваиваться под пилой Не зарастет на сердце рана, Прольется чистыми слезами И зарастет на сердце рана.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 Ты понесешь с собой повсюду Родную землю, милый дом С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь Все кровью прорастайте в них И каждый раз навек прощайтесь и каждый раз на век прощайтесь, И каждый раз на век прощайтесь, Когда уходите на... Но если мне укрыться нечем От жалости неисцелимой Но если мне укрыться нечем От холода и темноты За расставанием будет встреча Не забывай меня, любимый За расставанием будет встреча Вернемся оба я и ты. Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного. Но если я безвестно кану, за звездный пояс млечный дым. Я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за Тебя молиться стану Чтоб Ты вернулся невредим С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь Всей кровью прорастайте в них И каждый раз навек прощайтесь и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг, когда, когда уходите, уходите на, на миг, на миг. Когда, когда уходите на миг.